Так сложилось, что в преддверии праздника Великой Победы принято говорить о подвигах и храбрости советских солдат, вспоминать погибших в бою и пропавших без вести, благодарить ветеранов за мир. Мы хотим рассказать о настоящем герое, человеке, который видел войну своими глазами, спал под свистом пуль, а сейчас живет в Казани и ходит по тем же улицам, как и все татарстанцы. Николай Николаевич Непримеров, советский, российский физик, профессор Казанского государственного университета, доктор технических Наук так пишут о нем в интернет-энциклопедии Википедия, но меньше упоминается о фронтовой жизни солдата тех страшных лет войны. Только Николай Непримеров окончил школу с отличием, как его сразу забрали на фронт. Началась война. Когда война отечественная началась, все хотели попасть на фронт, а кто-то должен будет готовить кадры. И поэтому партийное собрание училища постановило всем призывникам быть, во-первых, коммунистами, во-вторых, снизить на один уровень звания и должности. Так что я был тогда механиком авиационным, а стал опять мотористом. Думать о понижении в звании у солдата не было ни времени, ни желания. Главное, усердно работать считал не примеров. Он ремонтировал самолеты, находил детали и масло, необходимые для полетов. Но в одно весеннее утро вылет летчиков завершился неудачно. После второго вылета моя машина подбита. Зенитки получил громадную дыру в правой плоскости. Значит, ну, летчик достянул на... И когда объяснил главный инженер, когда выйдет подбитая машина, ну, что, значит, он сказал, через день-два будут снова летать». Вместо предложенных руководством двух дней на починку Николаю Непремьерову хватило 40 минут, чтобы устранить поломку. Авиатехник быстро сообразил, как добиться нужного уровня горючего и вылет совершился. За это Непремьерову наградили орденом Красной Звезды. Победу солдат встретил не на родной земле, а в Восточной Пруссии на аэродроме. Последний день значит, мы уже предчувствовали, что скоро конец войны, дежурили на Ради узла, чтобы узнать первые. ночью с 8 до 9 узнали о том, что Германия капитулировала на восточном одере. Ну, все мы выбежали. Ну, скажем, я побежал к своему самолету, достал ракетницу из шурманской кабины и соответствующие ракеты и стали пулять сверху пока они не кончили. Сладость победы молодой Николай Непримеров ощущал еще долго, ведь до оставалась оставался еще целый год. После войны он вернулся в Казань и здесь волю предался науке, которая с детских лет интересовала героя. Николай Непримеров написал более 150 научных работ. 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники Казанского государственного университета. Он всегда интересовался научными открытиями, чего желает и нынешним студентам. Молодежи, как оканчивающий университет, я рекомендую быть на переднем фронте научно-технического прогресса. А студенты не остаются в долгу, выражают искренние слова благодарности, не забывают о его научных достижениях, приглашают на встречи. Так, 29 апреля коллеги и студенты Непремерова пришли в Казанский федеральный университет поздравить его с наступающим днем рождения, ведь 1 мая ему исполнится 95 лет. Непремьеву Николаю Николаевичу. Хотя непремьерову Николаевичу исполняется 95 лет. Студенты удивляются, что несмотря на свой возраст, ветеран до сих пор читает лекции и продолжает готовить кадры. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.